Друзья, привет! Меня зовут Юля. Привет, меня Женя. Это мой муж. Вы на моем кулинарном канале «Сладкий персик». Обязательно, кстати, подпишитесь, потому что у нас много вкусных рецептов. Да? Да. Сегодня Женя у нас будет пробовать продукты и угадывать, что это такое. Но продукты не обычные, а для здорового питания. Я давно занимаюсь спортом, и мне нужно правильно, хорошо питаться. Но когда я слышу формулировку «правильное питание», в голову мне приходит сразу какой-нибудь сельдерей или сухая куриная грудка. Значит, ты уверен, что полезная еда не может быть вкусной? Но я не то чтобы уверен, у меня такие ассоциации. Я тебе сегодня докажу, угу. что здоровая еда может быть очень вкусной. Я тебе сейчас а, завяжу глаза и угу. буду тебе давать всякие вкусняшки. Ты будешь а, угадывать, что это такое, и говорить, вкусно тебе или нет. Хорошо. Как вы вообще спите в этих масках? Вот номер один. Давай. Угу. Ну, это печенька. Печенька. Я угадал, вкусная? да? И да, вкусная, потому что в ней э, я чувствую э, то ли сушеную клюку какую-то, то ли... Короче, какие-то сушеные ягоды немножко с кислинкой. Это было печенье амарантовое с курагой и морковью. А, курага. Без глютена, без добавления сахара и фруктозы. Можешь смело есть их ночью. Есть у меня один грешочек по ночам по пожарать. Дальше. Дальше-то. Давай. Ну, это мармелад. Он очень вкусный. Сто процентов. Прям очень вкусный. Слушай, правда. Желейные конфеты, стевия, лимон. Вот, без сахара. Угу. Давай. Ага. Какой хруст аппетитный. Вкусно? Да, вкусно. Безе со вкусом черной смородины не содержит сахара, фруктозы и глютена. То есть максимально полезная штучка. Клево. Аква очень хочет. Аква, вот у нас адепт здорового питания, да? Вкусно? Открывай глаза. Это амарантовые батончики. Как много витаминов тут. А, амарантовая мука намного полезнее, чем пшеничная. В ней содержится очень много белка, витаминов, ага. там витамин В1, В2 и Омега. В общем, для тебя прям идеально для тренировок. О, -о, -о что здесь? Mm, это зефир, наверное, да? Нет. Не зефир? Это не зефир. Это вкусно? Да, ну да, вкусно. Он пахнет прям, я чувствую, моей любимой конфеты. <laughs> это подсказка. А, это птичье молоко? Да. Mm. Открывай глаза. Конфета называется «Птичка умная». «Птичка умная». Потому что это птичье молоко, нежные суфле со вкусом крем-брюле, но, опять-таки, без сахара, очень полезные угу. и подходят для здорового питания. Крем-брюле, или, точно. Или тем, кто сахарами ест. Что же у нас будет дальше? Судя по всему, какая-то подушечка, да? Да. Это готовый здоровый завтрак с витаминами Е, В1, В2. Ага. В B6. Аква опять очень заинтересована. Аква очень интересно, Она поближе хочет просто рассмотреть это все дело. Без добавления фруктозы, со стевией. Кстати, стевия – это природный сахарозаменитель, и она в 200 раз слаще чем сахар. 200? В 200? Же... Да, и в то же время она содержит 0, 0 калорий. Это вообще такое возможно? Ну, как видишь. Как, как будто б... в игре чуткот ввели просто. И так дальше. Ага. Надеюсь, ну, будет легко угадать, но тем не менее... Пробуем, давай. Кажется, мне не стоит болеть, потому что с ложечки ты меня кормить не умеешь. Так, ну это какое-то или варенье, или джем. Да, какой мне очень понравилось. Какой? Из чего? Из это вишни! Я... Точно, очень... вишенка! Он очень ароматный. Я вот банку открыла, и прям пахнет вишней. И такая текстура интересная прям как желе. Джем вишневый без добавления сахара. Опять. Можно есть ночью или на ночь. Мы с тобой любим чай на ночь пить. Да, да. Вот как раз нахуй. У нас здесь кое-что интересненькое да. есть. Давай, Сейчас кусай. Сало. Ну, это опять какая-то мармеладка. Да. Какая? Здесь какой-то цитрус, мне кажется. Что-то угу. цитрусовое. Да, правильно. Это у нас крафтовый мармелад, ручной работы. А. Соком лимона и кусочками яблок. Ой, я, я про яблок тоже подумал. опять без сахара. Еще одни мои любимые ага. штучки. Ага. Давай. Мои любимые? Да, это должно быть очень вкусно. Это очень шоколадика Да, конечно. Ты моя любимая же. Это у нас амарантовые батончики, опять только другие. Они у нас с кокосовой начинкой и в глазуре. Мне кажется, их я съем первыми. Почему ты? Ты вообще вот уже почти все продукты попробовал? Да. Ты поверил, то, что здоровое питание здоровые продукты могут быть такими же вкусными, как обычно. Они могут быть и вкуснее, и или как минимум такие же, как и привычные по вкусу те, что ел всю жизнь. Не сладко, но должно быть тоже вкусно, потому что ты любишь вообще такие штучки. Что это? Говядина? Нет. А, ну это хлебцы. Хлебцы? Да. Видишь, это тонкие хлебцы амарантовые. Тоже амарантовые. 5, да, опять из амарантовой муки. И с ними очень удобно делать всякие закуски. А, бутерброды, да, там, такие завтраки, в общем, я не знаю, там, с омлетом, например, на завтрак. Да, будем. я обожаю, когда ты вот намазываешь какую-нибудь Да. И вот. сверху на кусочек какой-нибудь рыбки. Хлебцем, кстати, правильно говорить. Не хлебцем, а хлебцем. Будем, да. будем... Ну, потому что хлеб... Лепть. Да, будем правильное ударение ставить. Это у нас здесь такое. Если вам не видно, у меня окошко сидит на стуле, и она прямо гипнотизирует, как я открываю. Давай. Давай. Слышать? Запах потрясающий просто. Вкусно? Скажи, очень. Да, Нет, вкусно, вкусно. Только я не пойму, что это, это не зефир, не... Это зефир, это зефир. А, зефир. Да, что? открывай глазки. Угу. Это зефир со стырией. Вместо сахара со вкусом клубники со сливками. Я вам настоятельно рекомендую поесть зефир с закрытыми глазами. Вообще, ощущения совершенно другие. Вот так это выглядит. Мне кажется, это очень вкусно. Я еще не пробовала, но я почувствовала аромат. Да, очень вкусно. Ну что, мы все попробовали. Да, ничего, если я маске. Нормально. Вообще, я, если ты у меня, с такой это не мой вопрос был, мне очень понравилось. Я жду, не дождусь, когда мы запишем, это видео, и чтобы попить чай полноценно, уже с визуализацией того, что я ем. Мне из этого всего нравится все, конечно, но больше всего вот эти вот амарантовые батончики. Угу. Если вы хотите познакомиться с здоровыми продуктами, начните с них. Потому что они очень вкусные, я думаю, что они вам понравятся. Сегодня у нас были продукты корпорации D&D и бренда «Умные сладости». Все эти продукты не содержат глютена, сахара и добавленной фруктозы. Они очень полезные, у них огромный просто выбор, как вы уже заметили. И купить их можно на Wildberries и на Озоне. Клево. Еще и привезут. А ссылки для того, чтобы получше познакомиться с брендом, я оставлю в описании к этому видео. Я надеюсь, вам было интересно и прикольно. Я надеюсь, тебе было вкусно. Мне было интереснее <с всего, честно. Друзья, спасибо, что были с нами. Пишите ваши вопросы в комментариях. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Пока.